чем связано улучшение качества нашей жизни и почему беспрестанно эзотерики и астрологи говорят, что жизнь уже не будет прежней и пришло время для перемен и что все это несет душе и самой земной жизни, потому что именно все взаимосвязано в мироздании. Человек это совсем малая вселенная, однако во всем подобно большой. Если человек пожелает быть отделенным от всего мироздания, то Вселенная вычеркнет его из своей программы. Так бывает нередко у многих людей. Эго и гордыня еще в существенной степени преобладают на Земле. Это также временный и необходимый этап эволюции сознания. Если же человек откроет свою душу, ощутит единение со всем сущим, то может перейти на другой уровень эволюции. Вроде простые вопросы, но есть ли на них такие же простые ответы? Все секреты находятся внутри нас, они заложены в нашей ДНК. Как бы человек ни думал, что он большой молодец и все знающий. Это очень краткое размышление о возможных перспективах в задуманных свыше циклах Вселенной. В ролике даем также информацию, как анонс, к последующей глубокой теме о нашей ДНК, определяющей то, что мы ныне собой представляем. Теперь это уже вовсе не секрет. Секрет ДНК заключается лишь до тех пор, пока мы не включаемся в осознанную работу с ней. В нашей ДНК заложена программа нашего воплощения на Земле, в ее наилучшем исполнении. И, как оказывается, ДНК подстраивается под наши желания, искажая заложенное внутри нас, либо продвигая лучшую версию нас самих. Эволюция – это изменение, трансформация. А почему она происходит или должна происходить? Кто решает, что и как делать, как менять, выращивать клетки? Кто управляет эволюцией? Где сокрыта кухня реактора преображения? В наших клетках, в нашей ДНК. Сознание настолько всеобъемлющее понятие, многоплановое и сложное, что все знание о нем, которое удалось нам обрести, лишь маленькая толика. Глядя на себя с другого ракурса, мы можем сказать, что человек – это сложная копия, породившая его Вселенной. Человеческое сознание определяется накопленным им опытом на бесконечном его эволюционном пути. Подсознание есть сознание прошлого, а сверхсознание – сознание будущего. Подсознание гениально, оно знает все, что мы когда-либо знали и помнит все, что происходило задолго до нашего рождения. В сверхсознании находится все, что должно с вами случиться в будущем, что вы еще должны пережить. Это бесконечная потенциальная возможность развития сознания. Знание будущего называют интуицией, предчувствием, Интуиция помогает установить связь с подсознанием и тем самым получить доступ к источнику знаний. Интересная программа работает внутри каждого из нас. Почему же человек чаще всего только в зрелом возрасте начинал прислушиваться к своей интуиции? На это есть свои причины и немало. Многие из них заложены в наших родовых программах, в наших генах, то есть ДНК. Добавим социальное воздействие, формирующие стереотипы, и затем уроки для самопознания. Здесь уместно представить пока вкратце новую поистине глобальную систему знаний, легко доступную для понимания. Она получила название «Дизайн человека и генные ключи». С ней уже успешно экспериментируют с конца 80-х годов, тысячи студентов и учителей дизайна во всем мире. Наряду с ее мудрым синтезом разных аспектов науки и духовности нас заинтересовала также доступность и практичность этой новой системы знаний. В ее основе лежит точное математическое соответствие между древнекитайской системой ИЦИН и генетическим кодом человека. Это синтез знаний астрологии, нумерологии, кабалы, системы чакр и дзен и ДНК. Система знаний глубокая и многогранная. Все четко пляшет, вызывая восторг. Мы не новички в темах астрологии, нумерологии, кабалы. Более 20 лет пребываем в этом потоке. также эзотерики и некоторых духовных практиках. Это говорим к тому, что признание фрагментов новой системы знаний не понаслышке. Нас покорила высокая точность информации в представленном глобальном новом учении. Безусловно, необходимы знания, как правильно обращаться с огромным информационным материалом. Мы узнали об этой системе знаний лишь в прошлом году и прошли базовые курсы. Сейчас экспериментируем. Мне очень нравится, что система дает знания уникальные для каждого жизненной стратегии и тактики. А субъективный фактор тротоа малозначен, поскольку есть вся информация тротоа в полной взаимосвязи. Важнейшая ее полезность в том, что она открывает знания своего предназначения в жизни и указывает пути на основе ДНК и других составляющих. Получая доступ к программам подсознания и сверхсознания через систему знаний генные ключи и дизайн человека, у нас есть все шансы осознанно выстроить свое земное путешествие в наилучшей своей версии согласно предыдущему опыту, конечно, вначале лишь теоретически и далее уже экспериментируя, наблюдая за своими мыслями, словами действиями. Весь объем информации, содержащийся в подсознании и сверхсознании человека, исключительно огромен. Жизнь наша стала бы невозможной если бы нам пришлось постоянно иметь дело с таким огромным объемом информации. Объем информации, который доступен человеку, определяется его предшествующим опытом. Сознание человека – это своего рода голографический фрагмент космического сознания, временно подключенный к телесному фильтру, так говорят современные ученые мы еще далеко не в полной мере осознаем, какими божественными возможностями мы обладаем. Благодаря нашей инициативе, направленным шагам к себе, мы сможем выйти на самый высший уровень бытия, обрести наши сверхспособности, просветление или, можно сказать, языком дизайна человека «ситхи». Обращайтесь, если вас заинтересовала эта информация. Кое-что из базовых знаний можем подсказать, а более детально это уже в другом формате. В любом случае, впереди нас очень скоро ждет время, когда нам нужно будет открывать себя, находить в себе Бога, становиться им и творить себя. Новое тело, новый мир, новую реальность. На первый взгляд это кажется фантастикой, но такова это реальность. Если мы пожелаем жить долгую и приятную жизнь, нам придется внести серьезные коррективы в свое сознание и, соответственно, в свою биосистему через активацию генных ключей, своей ДНК. Активация уровней ДНК является частью пути к трансформации тела клеток, в новое качество. Об этом более детально в последующих видео.